Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это второе видео из серии Почему я пошел учиться к Сергею Грань. Я решил записать, как уже говорил в первом ролике, видео историю всего, что происходит со мной на тренинге у Сергея Грань. Правда, сам тренинг еще не начался. Я с нетерпением жду его начала. Вот, периодически заглядываю в эту табличечку и вижу, что я в списке. И начало тренинга начнется, как и обещал Сергей, первого числа. Посмотрите, какое количество людей уже записалось после меня. То есть тренинг обещает быть очень интересным и увлекательным. С чему же посвящено это видео? В этом видео я расскажу вам о партнерке Сергея Грань. Если вам интересно, почему я остановился именно на партнерке сергея грань почему я заработал или как я заработал и однозначно еще заработаю денег в этой партнерке почему я выбрал именно эту партнерку почему я считаю что она очень рентабельная перспективная интересная партнерка вот именно об этом я и расскажу в данном ролике если вы занимаетесь продажей партнерских продуктов либо хотите заняться продажей партнерских продуктов смотрите данный ролик до конца уверен найдете для себя достаточно много интересного и так почему же выбор э, был сделан именно на партнерке сергея грань у меня был период в жизни когда я активно занимался продажей инфопродуктов продавал их через всем известную биржу глопарда у меня вот даже записан видеоролик я его назвал глопард по простому вот сегодня был удивлен, что по запросу Галапарт этот ролик занимает первую позицию на ютубе. Прям класс. Но ролик активно смотрится и самое главное, активно комментируется. То есть задается очень много вопросов, посвященных именно партнерским продажам. Как это все сделать. И один из, основ... и один, и один из основных вопросов, которые задают в комментариях, это Игорь советую какую-нибудь хорошую партнерскую программу, какой-то хороший партнерский продукт, что выбрать. Вот, друзья, я вам советую рассмотреть партнерку Сергея Грань. Почему? Вот почему, например, я поставил крест на продажах с Глопарта. Объясняется это все достаточно просто, потому что для меня очень важен критерий качества очень важен. А сейчас на глопарте найти какой-то качественный продукт очень сложно. Даже если продукт отмечен лейбом ⁇ Лучший продукт недели ⁇ вот это вообще ни о чем не говорит, потому что люди научились заворачивать что-то непонятное, абсолютно ненужное в красивые продажники, спекулировать на желание людей заработать в интернете. И вот такие продукты и продают. Для Галапарта найти качественный продукт, это, скорее всего, исключение, чем правило. Понимаете? Вот у Сергея Грань ситуация совершенно, совершенно другая. Вот я просматриваю ролики регулярно, которые Сергей выкладывает на своем канале. И я понимаю, что у Сергея основной критерий в его работе – это качество. Вот для него это самое главное. Он делает хорошие и очень хорошие продукты. Вот. Поэтому заниматься продажей таких продуктов, но ну, мне приятно. То есть я вот без всяких раздрайвов внутри себя, без всякого противоречия, могу с чистой совестью эти продукты рекламировать со своего официального канала, со своих страничек в социальной сети. И я понимаю, что мне ну, никакой обратки ну, не прилетит. Вот. Если вы что-то подобное начнете сделать с инфопродуктов, которые вы берете из Лапарта, то вы получите очень много негатива. Дело в том, что всегда виноват продавец. То есть автор ни при чем, а вот виноваты те, у кого вы покупали. <coughs> вот поэтому качество, качество и еще раз качество. Хотите получать честные деньги, как говорит Сергей Зарабатывайте их честно, продавая честные продукты, которые приносят ну, какую-то пользу. Значит, это первый критерий, из-за чего я выбрал партнерку Грани. Второй момент, для меня он тоже очень важен. Тоже момент, из-за которого я разочаровался в Глопарте. Время жизни партнерского продукта. Вот, если вы серьезно относитесь к продажам, то есть, ну, если вы хороший продавец, да, вы всегда стараетесь разобраться с продуктом. Вот на глопарте как бывает? Только получил продукт, там, сам его купил, понял, о чем это, только настроил рекламные кампании, бубыч приходит сообщение там, партнерский продукт снят с продаж. И вот возникает вопрос, ну и что делать? Начинать все заново. Это вот очень типично для большинства инфопродуктов, которые продаются э, через биржу Голопард, но и не только через нее. Э, у Сергея Грань ситуация ну, прям противоположная. Вот, если вы посмотрите его фильм, а ссылка естественно будет в первой строчке описания данного видео, Сергей говорит о том, что его программа рассчитана минимум на три, на три года. То есть программа обучения пятиступенчатая. То есть, понимаете, у вас будет план действий на ближайшие три года. То есть, вы можете настраивать рекламы всевозможные. Вот, и вы всегда будете уверены, что во всяком случае в течение трех лет этот, прода, этот продукт будет продаваться. Вот лично меня эта ситуация. Ну, очень устраивает и очень радует. Ну, может быть, по такому характеру не люблю я метаться туда-сюда стабильность и время жизни этой партнерки велико то есть есть смысл тратить свое время на раскручивание рекламы этой партнерской программы третий критерий это актуальность продукта все вы прекрасно понимаете, что если какой-то даже самый пупер супер инфопродукт, продающийся на глобалларте, да, пользуется спросом в течение первых дней. То есть, если вы хотите зарабатывать вообще-то на глобалларте, вы должны просто уметь выбирать самые новые продукты и успеть вот когда они еще востребованы рентабельны и вот это вот время рентабельности то есть востребованности продуктов для большинства что продается на глопарте оно очень небольшое то есть как только этот курс немножко раскрутился как только его купила там определенная группа людей что происходит этот курс появляется на каких-то ресурсах где все Подобное можно забрать абсолютно бесплатно. Вот я вам показываю наш проект Соцгору. Да? Вот здесь вот есть раздел, посвященный различным социальным сетям. Вот посмотрите, сколько, например, у нас здесь собрано курсов по моему любимому ютубу. Вот это вот все курсы. Вот тут несколько страниц и все это курсы, курсы, курсы, курсы. Если перевести на деньги, это колоссальное количество бабла. Просто колоссальное. И естественно, когда курс появляется в свободном доступе, желающих покупать его за деньги уже, мягко говоря, не так много. А у Сергея Грань ситуация будет совершенно другой. Вот вы поймите. Дело в том, что Сергей продает не... Просто какой-то инфопродукт. То есть не просто запись чего-то. Сергей продает тренинг. А пользу от тренинга можно получить только в том случае, если вы этот тренинг проходите вживую. То есть если вы получаете обратную связь. А на тренинге у Сергея после каждого занятия вы получаете обратную связь от личного коуча, вы получаете обратную связь на вебинарах вопросов и ответ, ответов, которые устраивает сам Сергей, вы вливаетесь в группу людей, которые проходят тренинг, понимаете, то есть вы начинаете работать. Просто скачать что-то на халяву да, и положить на свой компьютер, э, ну результат от этого действия ну, никакой. Результат от знаний только в одном случае, когда вы эти знания начинаете сразу же, сразу же использовать на практике. И каждый тренинг, правильно организованный, он вот в эту систему вовлечение людей в работу, выполнение задания делает. Поэтому все, кто хотят именно получить какую-то пользу от тренинга Сергея, они однозначно не будут его покупать ни в каких пиратских записях, да, они его будут проходить живую, чтобы попасть вот в эту тусовку, а уже вторые, и третьи потоки, но ну, они в записи актуальности их просто будет нулевой, потому что там уже обучение происходит совершенно по-другому. Вот, но еще один момент, а, связанный с тем, что Сергей очень щепетильно относится, как я уже сказал качеству и к защите авторских прав я вам уже сто процентов говорю что например на суцгуру никаких записей грани которые в закрытом доступе вы не найдете и на э, всех других ресурсах тоже вряд ли вы их увидите почему потому что сейчас э, уже времена когда люди наплевательски относились к авторским правам прошли э, все продукты сергея они лицензированы поэтому Подает человек, автор, заявку с претензией, и сайт, который занимается выкладыванием продукта, нарушающий чьи-то авторские права, либо блокируется, либо закрывается раздача. Вот я вам могу привести такой пример монстра, пиратство, это рутрекер, да, зайдите на этот сайт и посмотрите, что колоссальное количество раздач закрыто по на, просьбе правообладателей. У Сергея очень много партнеров, поэтому вероятность того, что где-то что-то выложится в свободном доступе, она крайне мала. Уже сто процентов это все будет баниться и закрываться. То есть актуальность этого продукта, она не будет снижаться, то есть, всегда будут люди, которые захотят его купить. Вот посмотрите, людей этих просто не убавляется. То есть, все эти люди табличка естественно видите она когда люди уже прошли обучение они отсюда удаляются то есть ну страничка просто ну колоссальная то есть продукт очень очень востребованный итак следующий момент он будет интересен и понятен тем кто конечно уже занимается партнерскими продажами это конверсия что это такое а, дело в том что когда многие начинают заниматься продвижением или продажей партнерских продуктов, люди начинают с платной рекламы, заказывают рекламу и начинают рекламировать этот продукт. Обратите внимание, я вам, во-первых, рекомендую очень посмотреть видеоролик, который записал сам Сергей, обращение к партнерам. И в этом видеоролике Сергей говорит, что его продажник очень рентабельный то есть люди которые заходят на его продающую страницу они выполняют какие-то действия то есть конверсия очень высока то есть есть смысл заказывать даже платную рекламу то есть вы не потеряете свои деньги то есть вы заработаете а при продаже многих продуктов с глопарта да вы там вкладываете 10 тысяч в рекламную кампанию и зарабатываете 3000 рублей то есть вы минус 7000 заработали на продаже такого продукта с продажей продуктов сергея грань со слов сергея такой ситуации нет видите показатели рентабельности постоянно улучшаются и команда сергея увеличивает их но чтобы не быть голоснованным я вам покажу свои результаты сразу хочу сказать что я пока еще не разворачивал никаких массовых рекламных кампаний я жду начала тренинга хочу получить первый урок вот понять что это просто реально бомба вот, и тогда уже вообще со стопроцентной уверенностью начать активно рекламировать э, программу Сергея играть сейчас у меня несколько роликов содержит просто ссылку в описании на мою партнерку от сергея и все и посмотрите какие результаты вот у меня уже 800 переходов по этой ссылке причем из этих 800 человек которые попали на страничку сергея почти 200 человек подписались то есть получил что, сергей 200 себе подписчиков, подписную базу. Но меня больше радует другая цифра. Посмотрите, партнеры. То есть 9 человек из меньше из 800 человек. 9 человек подключились к партнерке Сергей грань то есть они поняли что на этом реально можно заработать вот и вот за небольшое количество времени то есть меньше недели я занимаюсь сергеем но ну, посмотрите когда вот я первый ролик укладывал кто не верит вот. уже совершено две продажи даже еще деньги не, не выводились то есть небольшой срок прошел вот в принципе 6 тысяч я заработал то есть меня это в принципе очень радует. То есть я с нетерпением, как я уже сказал, жду начала занятия, чтобы начать активно рекламировать Сергея Грань. Я уверен, что я на этой партнерке заработаю денег, деньги это будут честные, мне будет не стыдно за этот продукт. Вот и мне нравится сам Сергей, и то что он делает. Поэтому от процесса продажи и рекламы этого продукта я буду получать ну, только положительные эмоции. Но я считаю, что это очень важно, когда вы чем-то занимаетесь. То есть не нужно себя, извинить за выражение, насиловать. Поэтому, если вы заинтересовались, заинтересовались этой партнеркой и хотите подключиться к этой партнерке, вам сделать нужно просто элементарную вещь. Как я уже говорил, в описании видео есть ссылочка, которая выглядит вот так вот клик 36 грань или с надписью фильм Сергей грань или будет написано подключайтесь партнерки Сергей грань да? вот вы попадете вот на такую вот замечательную страничку где вы с удовольствием посмотрите замечательный фильм как Сергей стал... грань стал миллионером фильм космос и прокрутите страничку до конца вот и в правом уголке написано, интересует партнерская программа, она здесь. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопочку, на ссылочку, она здесь, и подключиться к этой партнерке. Значит, партнерка Сергей Грань осуществляется через сервис JustClick, поэтому вы должны быть зарегистрированы в этом сервисе. Но как технически подключиться к партнерке Сергей Грань, я запишу отдельный ролик. Возможно, кому-то он будет полезен, там есть небольшие нюансы. Вот. Естественно, всем своим партнерам, кто подключится по моей в ссылке в партнерской программе Сергей Грань, я буду оказывать всяческое содействие. Будут вопросы по джаз-клейку, по рекламе. Пожалуйста, обращайтесь, проконсультирую, помогу. Вот. Пользуясь случаем, приглашаю вас на замечательный проект Соцгуру. Просто в поиске любой поисковой системы напишите просто в строке Соцгуру, и первая ссылка будет наша без всяких пробелов. На форуме проекта колоссальное количество всякой полезной информации по социальным сетям, курсов различных обучающих. Все это в открытом доступе. Пожалуйста, забирайте, пользуйтесь. Если вам интересует YouTube, если интересуетесь YouTube, тут лежит, ну, с моей точки зрения, замечательный тренинг мой. Вот он пока бесплатен. Пошаговый тренинг. Подключайтесь. Развивайте свои каналы. Большое всем спасибо, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментарии, я все читаю и всем отвечу. Всем удачи, с вами был Игорь Черноусов.